Тоже блоки, там архив. Тоже с просрочкой борется. С такими Как ты борешь? Интересно, да, записывает. Не Понял. Бери еще раз. бери. бери. Бери-таки. Твоя жопу будет там, там, хорошо, там, там, там, хорошо, понятно? Чувак, тебе пиздец. Вот тебе тоже. Тебе тоже. Давай вперед. Давай, вперед. И вещаем мы сегодня из города героя Ленинграда а, про, попросту из Питера. А сегодня мы идем мониторить супермаркет перекресток. И находится он по адресу Вы не поверите. Но это факт. На проспекте Патриотов, 19, корпус 1, строение 1. Ну, координаты что ли оставили? А, все просто. Берете телефон, ну. заходите на YouTube, набираете в поиске YouTube клуб Патриот, там есть кнопочка подписаться, подписывайтесь. Рядом колокольчик, который мы называем Долбанный колокол. Жми на Долбанный колокол, чтобы быть в курсе, чтобы уведомления приходили. Выбираем уведомления все, и все в ажуре. А те два трупа? Мне не дам. О, себе себе да, ну Все у нас хорошее. Ну, конечно, у нас все хорошее. Вон еще два трупа. Это не трупы, это рыба. Это трупы рыб, все правильно. Все. Компромиссный вариант, что это все. трупы как, рыб. Как зовут? Александр. Александр. Все. Остальные-то две. Вот надо дать. Я специально везла их менять. Кого? Вот этого. И вот это и да менять ее. Они сейчас в аквариум обратно. Ну ладно, везите. Так что могу Если у вас получится ее воскресить, может быть, она поплывет. Да, списывай мне это. Куда воскресить-то? Ну, пришить, пришить ей голову реанимировать. М могу вам, мог... Массаж сердца. Нет, я могу, я серьезно, смотрите, если у вас <с получится пришить ей голову, вот, то в принципе, в принципе, вот так вот берете, вот так берете ее. Вот так, раз, электрошокером. И сердечко бьется, и она снова плывет. Вот, может попробуйте, получится. Там без сердечка. Но это не точно. Руководство Акционерного общества Торговый дом Перекресток сделало очень удобное приложение, именно экспресс-скан. Оптимизированы покупки, процессы покупки просрочки детского питания с текстом сроком годности, других говняных товаров. И можно расканировать вот такой пункт, расканировать все покупки, расканировать переход на завершение, и все. И просрочка у вас куплена. Я возьму, оплачу все разными чеками. Разница какая, просто устанешь возвращать через скан, я сейчас пробью через скан, вопрос. Бабки есть на счетах. Пробили. Я еще зафиксирую, вот если не дай Бог мне откажет в приеме оплаты, а все, просто. Я все пробить могу, кроме просроченных продукций. Просроченную продукцию я предлагаю тебе заменить. Нет, нет, он... Лен, заблуждаешься, почему, смотри, объясню. Ну, Закон запрещает продажу товаров с истекшими сроками годности. Но на кассе происходит не продажа, а происходит оплата. Продажа происходит, вон лежит этот он, диабет да? с ценника, продается он там. Я не дам на съемку, я вот. ее удалим. Что за кассиры такие? Да ничего кассир, ее? Это нехорошо. Сейчас жалобу еще. Вот бакарево, Это недопустимое поведение для кассира, для работника, акционера, общества торговый дом перекрест. Меня перекресток тоже не спросил, у нас с ними не стоит. Представители СБ прибыли походу. Нет, никак не так Тоже блоки там Тоже с просрочкой борется. С такими, как ты борешь. Привет, Записываем. Path. Меня нельзя. Понял? Right. Еще раз убери, Руку бери. Бери эту тебе. Сейчас ты пойду. Пойдем на улицу. я сейчас знаешь Пойдем на улицу. Мне вон до машины. Дошел от меня. Дошел от меня. Берите, пожалуйста. Сейчас я пойду. Сейчас тоже иду. Что, что это, это такое? Это принято у вас так в магазине, да? А, а зачем ты здесь стоишь-то? Для предотвращения а, административного могу... правонарушения, что ли, И так просто стенка здесь? Нет, здесь с тобой человек работает. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. отменять. Да. Да. Да. Да. меня? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Я Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. понял? Сразу Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Предупреждаю Я тебя тоже Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Сейчас сотрудники полиции приедут туда от за нападение оформлены Пацаны, это мой район Да, да мне на насрать, чей-то район, понятно? Две ты что тут, вышибала что ли какой-то? А ты вечером башку будешь тронять, понял? Тебя будут, понятно? Похерню снимают Вместе а вот с этим раз... вот, вот с этим вот молоточком, понятно? Без вазелина причем базаром следи Сам следи за базаром, понятно? С секунды, понятно? Сейчас ты выйдешь, друг, сейчас ты выйдешь. Бордзи какой. Сейчас ты выйдешь. Выйдешь. Ну, нифига себе СБшники, смолад, ком тут ходят. Этот что, номер, стенка, что ли, какая-то под стоишь, да? Номер, блядь. Номер вот этого. Блядь, ну меня это, блядь, я охраняю в магазине тебе, блядь. ну блядь, еще блядь. раз матом, давай, матом. Давай, матом, еще раз. Я не материшь. Да? Да. Ну давай. Если Я ты мужик, матерюсь. повтори то, что сейчас говорил. А ты мужик? Мужик. Да ну вот и все. Мужик повтори расшел, то, что, что сейчас посыл. говорил, если мужик. А -а -а. Че? Слышь, номер этого Volkswagen желтого у нас уже есть. Другие СБшники приезжали на этом Volkswagen на Ленинский сто. Вот он лазил сейчас в этот Volkswagen. Вот, смотри. У. А вот этот у вас бездействует. Стоит здесь административное смотри, правонарушение смотри, Происходит смотри, 5 что происходит, июля. Да? А вот а этот стоит бездействие. Многие мои приехал стоит. на этой тачке, да, порвал ты футболку. Ты для чего здесь ее, что ли? С молотком вышел вот из этой машины. Это машина СБ. Она все на отнашивается. Что ты говоришь? Вот 5 июля. Вот WhatsApp. Вот WhatsApp 5 июля. Все доказательства есть. У-277 ЕТ, 71 регион, 5 а точнее 6 июля, я своему коллеге Александру Леонидовичу скидывал этот номер да? У-277 ЕТ. Съебал моя машина, Твоя жопа будет, там хороша, понятно? Блядь, чувак, тебе, тебе тоже, тебе тоже. Давай, вперед. Давай, вперед. Циклы вы кончили. Ты сам секунд понятно? понятно? Давай один на один с баллона. А что-то секунд, давай, что ли, на, на баллончик-то? Секунд на баллончик? -то? Нет, не секунд. Ну давай. Так давай я молоток возьму. Так давай, иди сюда. Давай. Иди сюда. Молоток возьму. Секунд. Секунду. Сейчас приедет полиция, посмотрим, Беревод. кто будет в секунду. Оформишься Беревод. сразу. Беревод. Вперед. Зря вы это сделали. Сейчас вы будете оформляться по полной. Ой, секунд, сразу уезжай. Ой вот секунд, а. Ой, секунд! Во, мужик! Мужик, настоящий мужик! Вообще пипец! Ты да прикинь, этот мужик просто взял и слился, короче! Трус! Трус! Трус. Это мужики узнал, пошли! Он позвонил своим кому-то, ему сказали бежать, потому что ментов сюда. Номер есть, его найду. За нападение на журналиста еще будет оформлено. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Кто вызвал? Мы вызывали. Он Звонил угрожал. лично. Бражал уже уехал. Бражал уехал на желтом Фолксваге, такой как микроавтобус. Госномер номер известен. Это представитель а вот Последствия. Перекрестка. Того, Uh, этот же автомобиль и этот же человек на Ленинске 94 к нам Я являюсь приезжал журналистом. Приезжал а чего вы не передали информацию, что в на... да. он уехал на Он вот тот, что прямо минуты три назад уехал. Надо, Надо было передавать а просто, А его. вот эта тряпка, вот эта тряпка бездействует. Он, он с молотком пришел и начал ему с молотком угрожать. Я угрожаться. являюсь журналистом, нападение на журналиста было. Вот Мы я прям своему коллеге 6 3 3 этот же человек нам угрожал на Ленинске 94 к Нога. Пришлось, соответственно, вытащить перцевой баллончик, так как он мне угрожал. Молотком? Он вообще кем является? Скорее всего, из шник перекрестка. Да. СБ-шник перекрестка. Ну, охрана типа, да? Да. Он такой, как а это, вот эта тряпка, вот эта, бездействовала, как зовут, а, не знаете его, нет? Какой Volkswagen а еще? А Желтого, подобно, цвета, да. Да. А Желтого цвета. Да, вот. Такого ярко-желтого цвета. В какую сторону он уехал? Туда. Да, он уехал туда. Жизнь не угрожал вашей, Жизнь, да. говорил то, что Конечно. я убью вас. Да. Все это говорит, зафиксировано на камере. То, убью, Все да? это зафиксировано на камере. Все, я вас услышал. То, то есть, есть самый настоящий 119 я лично усматриваю. Если там есть на камере что у тебя. Вот этот матом ругался в общественном месте стоит. Можно да. его сразу забирать в отдел полиции, оформлять по 20.1. Усматриваю также признаки 144 у КРФ, потому что вот Кирилл Викторович является журналистом. Да, пожалуйста. А это был не Избэшник, это был техник наш Павел. Техник наш был, да. ваш Павел. Это а, у вас работа а, такая? Техник, который приезжает, Технику. говорит, это мой район оброжает покупателям и, и журналистам моносколов. Есть ли вы да. да. когда Да. Когда что ему что-то происходит? Вот журналист напал, Избэшник или кто. Этот же человек приезжал... Этот же человек приезжал угрожать на Ленинске 94. Кто именно? А вот который на него напал, он уже... Это говорят техник. техник магазин на перекресток. Мы полагали СБшник, вот задаем пояснять, что это какой-то техник. Завей, что это вы? Конечно, а как вы думаете? Сто сочетчетчет. Скрылся 100, на желтом Volkswagen упал. туристическом таком, как микроавтобус. Да, да, номер. Э, вот, 6 июля, я его скидывал коллеге, этот человек нам угрожал на Ленинском 94 перекрестке. А кто у вас старший был? мы все старшие. Вон то тело, которое стоит в рубашке, можно тоже а Замат за чувство на месте. Вот свидетель, который а слышал, Прямо как он потерь. Конечно. 20.1. Будете зависить, Да он вообще бездействие, он стоит для а чего За то, чтобы предотвратить административное правонарушение. Он охранит магазин. А тут происходит административное правонарушение, нападение. Он первым делом что должен был сделать? Предотвратить его, правильно? Его обязанность это, это А это тело бездействует. Елена, можете повторить на камеру, кто это был? В прямом. кто это был? Не знаете? Вы пойдете как соучастница, которая скрывает данного гражданина. Вы понимаете, что у сотрудников полиции уже зафиксировано о том, что вы уже говорили. И вы сейчас его покрываете. Можете Не могу. В вашем магазине произошло преступление. Что? Заявление, давайте напишем. Да, давайте. Да, вы хотели представиться? Я да? Хотела. А? Не знаю, камера у а, не включает. Разрешена видеофиксация. Чем больше человек будет наверх. Маклеева Алена Андреевна. Ага. Слушали, да, полиция, полиция, да. Алена Андреевна, Иван а, Владимир. Пойдемте, покажем вам товара в эти 6 месяцев, гречевый святоком, срок годности, который истек 10 июля 2021 года. А можно ваши, а, у заявителей документы? Да. А на документы чего? Чего? Ведь, Данные дадим. Мы дадим. Данные дадим. Дадим. Дадим. дадим. А вот документы у полицейских, если на если мы совершаем какое-то административное правонарушение, если бы, например, это был не адреналин, а пива. Нет, я не к этому. Я в плане того, что Либо я когда под, подозреваемся в совершении преступления. Данные. Данные у вас отдых, нет какого паспорт. полицейского основания не доверять гражданам, правильно? А Сопрос что Просто я заметил, у вас в Питере у полицейских болезнь такая есть, мягко выражаясь. Вот, кайфуют поддержать документы в руках, даже не имея на то оснований. Подумали? Будете нарушать дальше право да, предприятия? я сказала, что я пробить прохречный Не будете, я да? Не Откажете? Да. Я тогда напишу на, по 14.8 часть четыречного заявление, а именно по отказу в приеме национальной платежной срежки. Да. Давайте расследуем, что я хотел. человек задержали, место. скажете. На место. Мы вот задержали уже? Да. да. Все Поедем, давайте. Вот, вот это надо изъятие да. оформить. Саня, я тогда это как? Ну, съезжу вас съезжу? Поездили, да? Да, чтобы вы его... Ну, поездили, да, с нами туда, да, туда поехали. Да, вам засранец там стоит. Чего? Я тебя запрещаю, если... Запрещай а я тебя запрещаю, дома. Запрещаю. Дома запрещаем я тебя запрещаю, себя, запрещаю, понятно? Запрещаю, понял? Ты в отделении полиции сидишь. Ты что ты что? мне тут запрещаешь ты еще? Ты что? Дома а будешь у себя снимаешь, запрещать. Снимают девочек на трассе. Ты не девочка, ты мужчина. Это, ты девочка. Я не, а по, я купил, я не купил, по мужчинам. Что ты, а что ты меня снимаешь? Ты девочек. Снимать? Что ты мне снимаешь? В интернете тебя выложи. Нарушаемое личное пространство. Слушай, ты от меня на, на, на, в трех шагах сидишь. Да Какое пространство? Раз, два, <laughs> даже в четырех. В пяти. Какое личное пространство? Да поломов. А ты? Тебя ты дурачок. А ты дурачок? Вот свою... я то напишу сиди помалкивай напиши. сиди вы, помалкивай вы перестаньте приставать к нам а? вот а так перестаньте вот приставать к нам к ну, это, так... вы, это вы меня снимаете снимает Почему снимает девочку на, там... <laughs> на трассе вы чё <laughs> чё часто потому часто что это это видеофиксация. Видеофиксация чего? А кто там тебя когда снимал? Это Для, уже чего? Сам Для чего вы меня видеофиксируете? Потому что нам мешаешь. Ты оскорбительно пристаёшь. Я Она... вам не обрешаю. Сейчас еще заяву не... под 20.1. хулиган хулиганство. Ну вот и молчи сиди. Не мешай мне. Ты чего вы меня запрещаете? Молчать-то. Запрещаю молчать. Огонь. Страдайте. Чё ты мне снимаешь? Хочу. Знаешь, такое слово? Хочу. Хочу, уже сказал. Не снимай меня, я тебе запрещаю. А я тебя <сос Dunno> geraさい, запрещаю, запрещаю. Сейчас еще одна камера будет снимать. <сORCEN <tienen> вас. <слова> Все. <сORCENCIO> <сORCENCIO> ну иди пожалуйся. Ну, вот там иди, сидят с... люди, вон там вот сидят вот они. Иди сходи им пожалуйся, поплачь. А что ли? Сходи, ты наверное идиот. <сос> Можно, кстати, вообще его привлечь а то, что он без маски здесь находится? Кстати, да, слушайте. В отделении полиции он должен быть да, в маске находиться. Видео есть, есть. Есть. Можно мне план 20... сделать? Штраф 5 тысяч 30... заплатишь что сейчас тут, еще. 26.1 мужчина в общественном месте находится без средств индивидуальной защиты. Можно заявление. <связь> Рыжец да. А можно сразу протокол выписать? есть у вас Он 54 тысячи еще свои положено. Да, да. Что-то да, я не сообразил. Так, ты пишешь? <связь> да, Иду, да. Ты посмотри на й у Кавера э, предусмотрено. 213 статьи. На что? На вас точно. Чтобы... человек? Я был в маске. В броне. Я был в маске. В броне. Скажи, будь мужиком-то, как признать, что я был жизнь без маски-то. без маски. маски без у нас маски. видеофиксация есть, как он был без маски. Вот второй вот вопрос. Вот, ну, тот человек был. Так вот, кто такой? Он, кто? он гражданин. Какой? Да он тоже был без маски. Ураньет. Он тоже был без Ты вру. Видеофиксация. Вот смотри, вот еще один не мужик. А -а. Еще один а не ты мужик. мужик. Ты я, мужик. Ты я, мужик. я был в магазине. Я, вылез, я оставался везут. в магазине. Понятно? А твой родственничек, как баба, смылся с этого места происшествия. А тебе какая разница, что у меня в то Я у тебя не спрашиваю, что у тебя там внизу прицеплено? Так, ну, в общем, покидаем 74-й отдел полиции. Желтый Volkswagen на месте, так как до сих пор задержан нападавший. А вот его корыто, видишь? У-277 ЕТ. Это 71 регион. А, ну да, это же не порча имущества. Да. И под лобовое... Вот, задержан нападавший. Да. Вот Что Нам сказали? Написали заявление по трем уголовным статьям. Это порча имущества за то, что Кирилл порвал футболку. Это нападение на журналиста, 144. -е. И это угроза хулиганка с угрозой применения оружия. Молотка в качестве. Ну, сто а, Нет, там, по-моему, что-то другое. Не сто 213. Ну, нормально, да. что. Вот одно что-то да и будет, я ну, думаю. Надеемся. Вот, и э, обязательно руководство перекрестка, обратите внимание, э, да. какое быдло у вас работает. И, конечно, желаем торговому предприятию процветания, чтобы таких быдляков э, в торговом предприятии не было, чтобы они не позорили компанию. Ну а с вами был, как всегда, клуб Патриот. К нам присоединился наш надзор СПБ Александр Леонидович. С вами был канал И, Яковлев Лайф. Кирилл Яковлев. Яковлев вот. Лайв с порванной под мышкой. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.